Она будет фыркать сразу, если ты будешь ей подыкать. Да? Как, как? микрофончик? Кто-то обещал микрофончик носить. Почему мы не носим? Люди спрашивают, никто не слышит. Давай. А если нам это сразу дадут, то получается у нас не будет работать над собой. Есть такой вид проклятия, когда Бог совсем разочарован в человеке, Он ему просто дает спокойную судьбу который делать нечего, просто ходишь как хомячок. щечки полные, мордочка ленивая и все. Это жизнь как растение человек живет. Когда Бог хоть немножко заботится о человеке, Он и посылает трудности, чтобы из этого вот ленивого состояния будет вытащить нас. Ну ладно, давайте не будем отвлекаться. Ваши вопросы пока уводят меня от лекции. Итак, женщина в современной жизни в основном живет двумя способами. Первый способ – она уходит в деятельность и пытается отвлечься от личных трудностей, просто работая. Второй способ – она вообще замыкается у себя дома и вообще ничего не хочет делать, не работать над собой, не в обществе, а просто как растение живет, депрессия. Это еще хуже. Лучше уж работать, чем так жить. Причина такого существования заключается в том, что когда человек не работает над своим сердцем, то дальше естественным образом развивается он по другой наклонной плоскости. Понимаете, то есть когда человек над своим женщина работает над своим сердцем, у нее и психическая энергия в женскую сторону влевую идет. И у нее появляется необходимость заботиться обо всех, прощать, просить прощения, быть доброй, ласковой, отзывчивой, внимательной и так далее. То есть, видите, по-женски начинает развиваться психика. Точно так же у мужчины. Когда мужчина работает над собой, то у него что происходит внутри? Он становится болевым, крепким, решительным, устойчивым к женским эмоциям неподверженным сильному влиянию секса. То есть, он не сильно поддается, вот, знаете, мысли постоянно о сексе. Из-за того, что он становится устойчивым, он преодолевает вредные привычки. Он уже не склонен курить, не склонен выпивать, не склонен а, в карты там играть, в футбол смотреть целыми днями. То есть, мужчина, когда правильно развивается, становится мужественным по отношению к самому себе. То есть он способен заглянуть в свое сердце и работать над собой, менять себя. Когда мужчина развивается неправильно, то, естественно, его психика уходит в левую сторону, в сторону личной, личной жизни. Что это значит? Это значит, что он очень думает много о себе, о своих трудностях, вместо того, чтобы с ними бороться. Он начинает потихоньку выпивать, потому что ему надо как-то эти мысли справляться с ними. Он начинает искать секса постоянно, то есть ему нужен секс постоянно, чтобы жизнь текала, расслаблена. Он становится ленивым, он становится обжорой толстее. Вот, он начинает потихоньку деградировать. Ведь женщина деградирует в правую сторону, то есть она уходит в труд, в работу, в такую озлобленную сухость психическую. Мужчина деградирует наоборот. В чувственную жизнь и в выпивку и в секс. Если женщина, допустим, говорит, я работаю целыми днями, почему он лежит на кровати? Это означает, что они оба не работают над собой. Просто у женщины это проявляется так, а у мужчины так. И все. В этом просто разница да, все. Что значит особенности отношений в наше время? Это значит, что мы уже такую неправильную жизнь до определенной степени прожили. Это значит, что у женщин уже есть мужские черты характера. Они ведут себя непокладисто, женщины. Они непреклонные в своем характере. То есть они ведут себя жестковато с мужчинами, требуют свое. Они работают много на работе, получают больше, чем мужчины. Не могут уступать. Считают, что мужики недоразвитые. Они очень, как бы, такие развитые и крутые. Мужики недоразвитые все. Вот. И остаются одинокими по этой причине, потому что мужчине такая жена не нужна. Или как, какой-то находится. Ну, какой находится? Находится тот, который берет ее за что? За то, что у нее много денег и квартира. Но такой мужчина обычно не работает, не хочет работать и он терпит все ее колкости и вот эти грубости только потому, что она дает ему возможность жить, деньги ему дает. Мужчина как живет? Мужчина живет выпивкой, гульбой, он, может, он зарабатывает какие-то деньги, но в основном он хочет наслаждаться, то есть он хочет выпивать, хочет гулять, вот. Если он даже женится, он почему женится, потому что ему становится как-то тяжело одному жить, нужна забота, нужно, чтобы кто-то готовил, убирал, заботился. Но при этом он, не, он считает, что если он женился, это не значит, что он должен заканчивать гулять по бабам. Он это делает тайком, и вся кинопродукция современная подтверждает, что это правильно. Но нет таких фильмов, которые бы сказали, дурак, зачем ты так живешь? Тоже же рушит собственную жизнь. То есть каковы особенности в наше время? Особенности такие, что мы уже немножко скатились. И поэтому надо вот друга, друг друга принять такими, какие мы есть. Вот я вот такая работящая, почему мне достался такой обормот? Ну вот именно поэтому и достался, что ты такая работящая. Понимаете, то есть мы должны вот сейчас оценить ситуацию, в которой мы находимся, и принять ее как есть. Не нужно какие-то иллюзии тешить. В основном какие мужчины сейчас? Мужчины в основном вот такие гулящие. женщины в основном какие сейчас, вот такие работящие. Все, то есть вот эта ситуация с нашего времени. Какая ситуация? Ситуация такая, что женщины не могут копить силу целомудрия. То есть они не могут ходить с закрытым телом. Они не могут а, вести себя скромно, Это копит женскую силу. Чем больше женщины силы, тем она попадает в лучшего мужчину своим взглядом. Потому что смотрите, как интересно. Мужчины, которые хотят секса, не хотят семьи. Они куда смотрят женщины? Правильно, чуть пониже. Да, чуть пониже. Им лицо не нужно, им нужно все остальное. И если женщина открывает все остальное, значит, подходит. Значит, она согласна с такими отношениями. Ей это подходит, значит, все нормально. Если женщина более целомудренно себя ведет, то она оставляет лицо. Лицо означает чистое и светлое в женщине. Если она оставляет лицо, кто будет смотреть на лицо? тот, кто -то хочет семьи? Потому что чистая светло означает уже не гульба, а семейная жизнь. Это противоположные вещи. Смотрите, когда люди хотят семьи, они больше встречаются и общаются. Когда люди хотят наслаждаться, они сразу в постель прыгают. Почему люди, когда семьи хотят, встречаются и общаются? Потому что они знают, что в постель прыгнем, дальше уже ничего не поймешь. Им надо сначала разобраться, с кем жить-то буду всю жизнь. Поэтому они в основном общаются сначала, постели прыгают. И мужчины, и женщины так себя ведут. Когда человек со семью хочет создавать, он начинает сначала общаться с человеком. Есть другой вариант, когда люди просто начинают наслаждаться друг другом, привязываются сильно друг к другу из-за того, что они сильно привязались, потому что классный секс, все так супер просто, классно. И они не могут уже друг без друга, они идут и расписываются. Но при этом они упускают одну маленькую деталь, они друг друга вообще не знают. Потому что когда люди наслаждаются, их разум, то есть способность различать и понимать, атрофируется в это, ну, в это время. Но не работают. Не атрофируются? А не работают просто. Тут смотрите идея какая. Если мы встретились, понаслаждались, наслаждались, потом раз расписались. Ты с кем расписался? Ты знаешь человека? Нет. Почему? Потому что, чтобы человека знать, с ним надо общаться, а не наслаждаться. Есть разумная деятельность, есть деятельность телесная. разные вещи, противоположные. Если мы просто наслаждаемся друг с другом, значит, что происходит? Мы забываемся просто в этих отношениях. Ах, мамочка, она, каталась я весь день, Повстречалась с колечкой на свое ягонюшко. Ах, мамочка, зачем? на своей Почему? Потому что ты балдела с то и потом горечка наступила, когда ты узнала, кто таков Иван Петров. Сейчас даже есть такая, такой анекдот. Секс — это еще не, полностью не, повод, не повод для знакомства. Вообще не повод для знакомства, да? Познамеемся потом, может, познакомимся, может, нет? потому что в этом мире не существует только одних страданий. Есть объем работы. Вот я вам описал объем работы. Какой объем работы? В наше время женщины чуть-чуть похожи на мужчин, мужчины чуть-чуть похожи на женщин. Почему? Потому что мы немножко поменялись местами. Мужчины сильно расслабились, начали вести себя по-женски, женщины сильно напряглись, начали вести себя по-мужски. Почему они так сделали? Потому что они хотят работать над собой. Но все же можно поменять. Вы сейчас скажете, Олег Геннадьевич, два возражения. Первое возражение. А где гарантия, что я встречу себя в мужчину, который будет себя менять? Гарантия находится в вашем поведении. Есть разные слои жизни. Вот, допустим, женщина, которая разочарована в жизни, и она просто... Вообще не верит ни в какое развитие, она ходит по кабакам просто. каких мужиков они встречают, она не встречает, которые просто позанимались с ее, сексом с ней. И это ее от себя. Это называется невежественная жизнь. Дальше страстная жизнь. В страстной жизни женщины очень успешно выглядят. Они успешные, то есть они трудятся много над своим успехом. Они такие элитные, солидные. Мужчины тоже успешные, они такие все такие. Размедленные такие, вот, успешные. Вот. То есть успешно означает страсть. Страсть вот как раз то, о чем я говорю. То есть женщина становится независимой, эмоцитированной. мужчина становится изнеженным. Итак, даже можно это в эстраде видеть сейчас, да? То есть мужчины там это. Зачем не знаю? Я женским голосом пою. Зачем не знаю? Ага. А все снятся острова, А мне все снятся острова, И удивительные страны. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. мальчики такие из Европы? <связывая> Видите, по-женски начали мужчины себя в уже там подкрашивают такие, как бы, да? Это от чего возникает? От деградации. А дальше происходит интересная вещь, что мальчики настолько сильно расслабляются, что с, с женщинами жить не могут, потому что у женщины очень эмоциональные, и поэтому они находятся и в мужиках, потому что с мужиком проще, нет эмоций. Женщины, когда очень сильно напрягаются, как бы уходят от личной жизни, то они тоже не могут уже с мужчиной жить, потому что мужчина очень грубый. И поэтому она себе помягче, понежнее хочет. Женщина живет женщиной в результате. Вот эта вот без, бездуховность, безнравственность на Западе уже привела к этой цивилизации, которая уже узаканивает бесполые отношения. Уже, по-моему, в Швеции там законы уже выходят специальные о воспитании бесполом, воспитании детей. То есть там дети уже учатся в детских садах, в школах, учатся как дружки. Не мальчики, девушки. Дружки, дружки. И они пытаются переписывать историю, Все сказки пишут так, что там не было а, королей и королева и короля, а король и ту короля. Королева и подушка королевы. То есть я о чем сейчас говорю? Говорю о том, как развивается деградация личности в современном обществе. То есть это закономерные процессы, которые описаны в священных писаниях. И это описывают, как это происходит. Что делать? Вот допустим, я вот такая. У меня вот такой муж. И ничего страшного нет. Понимаете, как с горки спустилась. Так и на горку можно подняться. Разницы никакой нет. В этом мире нет потерь никаких. Есть просто разные степени экзаменов. Если давно экзамена не сдавала, значит, надо начинать сейчас готовиться. Из института никто не выключит. А если выключат, значит, придется опять в него поступить. Тот, кто умрет, родится вновь. Понимаете? То есть не надо беспокоиться ни о чем. Потому что эта жизнь это надо сдать, экзаменов. Если долго расслаблялись, значит, надо пойти сейчас вперед и очень быстро, кстати, очень быстро, вы увидите, что экзамены сдаются. Поднимите руку, кто уже вот два года лекции слушает, работает над собой, и семейная жизнь начала меняться к лучшему. Поднимите. Вот смотрите в зал, видите, уже есть такие. Это не сказка то что мы сейчас делаем. У меня... Диссертация на эту тему защищена, что где-то после года слушания лекций, работ над собой, начинает потихоньку меняться семейная жизнь, а через два года совместной жизни уже происходят коренные изменения. Потому что семейная карма самая тяжелая. Потому что там близкие отношения. Чем ближе отношения, тем тяжелее экзамены сдает человек. Почему так сделано? Потому что очень просто понять. Вот смотрите, если, допустим, кто-то на вас гаркнул там в трамвае. Ну, то есть отношения поверхностные, да? Ну, там, мне сказали про лысину, про нос, там, про очки, про все, сказали в трамвае. Я на это среагирую? Нет. А если мне близкий человек это сказал, среагирую? Очень сильно следили. Видите, чем больше мы привязаны к кому-то, тем больше возможностей сдавать экзамены. Поэтому есть карма просто поверхностных отношений между друзьями, подружками, там вместе пошли, на пикничок посидели, поругались чуть-чуть и забыли завтра уже. Дальше карма. Карма трудовых отношений тяжелее, потому что люди привязываются больше друг к другу, особенно если они долго уже работали на каком-то месте. Там тяжелее уже сдавать экзамены, потому что отношения ближе с людьми. И самая тяжелая карма – это семейная карма. Причем в ней карма между мужем и женой легче, чем карма, чем между родителями и детьми. Потому что родители больше привязаны к своим детям, чем муж друг к другу. Чем сильнее мы к чему-то привязываемся, тем больше экзаменов. Тяжелее экзамены, сказать. Это то, что надо сейчас понять. Первое. Что вот, почему так, почему мне так тяжело с сыном? Потому что так запланировано уже в судьбе что с детьми будет тяжелее, чем с, с мужем и женой". С мужем и женой почему так тяжело. Потому что так запланировано. Это тяжелее, чем на работе. Почему на работе тяжелее, чем с друзьями. Потому что так запланировано. Понятна система? То есть система уже сама здесь работает без нас. Поэтому не надо спрашивать, почему так. Первое, что нужно понять, что счастье есть в этом мире. Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большое. Как солнце палит. Пусть оно заходит в Мы желаем счастья И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастье поделись твоим. Кто написал Спас Мамин, да? А знаете о том, что спас Мамин, вот в это время, когда он Писал эти песни, он тайком изучал ледническое знание. Это было еще тогда, в советские времена. Он даже описывал ну, различные проявления Бога в этих песнях своих. Потому что напрямую нельзя было. Пьется музыка, музыка, музыка, то печаль, то себя кто тихо играет на дундочке, Под которой кружит земля. Понимаете, то есть он описывал как? Что есть высшая какая-то сила, которая все кружит в этом мире. Но это невозможно было напрямую mm -hmm. писать об этом. Тоже мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. То есть это древняя философия, на самом деле. Это не то, что ему так захотелось написать. Понимаете, о чем я говорю, нет? Что оно должно быть таким. А нет, оно другим не бывает вообще счастье. Просто не бывает. Не то, что я обалдею и все. Нет, это не счастье, это иллюзия. Счастье означает, что ты в духовной жизни чистое и светлое получил в отношении с чистым и светлым. И да, получил счастье в результате работы над собой, поделись с другим. Когда человек начинает так жить, что происходит? Женщина получает силы. Как только женщина получает силы, у нее сразу появляется желание разобраться в своей личной жизни. Разобраться не означает выйти замуж. Разобраться означает стать женщиной. Такая женщина вообще не думает, выйдет она замуж или нет. Она думает о том, как сдать экзамен. Она работает над собой, меняет себя как женщина, становится женщиной. Это значит прощает своего мужа расслабленного. Или озлобленного, или спившегося, или загулявшегося. Это одно и то же. Просто разные кремы есть у мужчин. Почему он такой? Потому что я такая. Понимаете, не бывает такого, что солнце восходит и тьма остается на земле. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора не ненастное, Солнце зайдет. Древние знания сравнивают счастье с солнцем, невежество и тоску, страдания с тьмой. Когда солнце восходит, то тьма рассеивается, она не может остаться. Поэтому, если вы начинаете заниматься духовной практикой, не может быть такого, что ваш близкий человек не изменился. Это невозможно. Вопрос заключается в том, сколько усилий вы прилагаете. Вы сразу скажете, крайний случай, Олег Геннадьевич, а если все равно не может измениться? Если близкий человек настолько дубовый, настолько у вас карма дубовая, это в обликствовании вашей судьбы близкий человек, настолько дубовая, что он не может измениться, значит, Бог вас освободит от таких отношений. Но знайте, что вы бы этого сами не желали себе. Приведу вам пример. Люди думают, я не хочу в таких отношениях жить, освободи меня Бог. На самом деле это крайний случай, нежелательный случай. Нежелательный. Сейчас вам его расскажу. Одна женщина очень серьезно занималась духовной практикой, но карма настолько тяжелая была, что сын и муж запрещали ей заниматься духовной практикой, били ее и ненавидели ее. Она продолжала заниматься духовной практикой. И по ее описанию в тот момент, когда она им простила, полностью приняла их в свою жизнь и стала счастлива с ними уже в сердце, она победила свою судьбу. Потому что человек принять любого человека может рядом с собой. Вопрос духовной силы. Она это сделала уже. И знаешь, что потом произошло? Когда она это сделала, и она уже счастлива, то дальше экзамены сдавать им. А они, у них сердце начало уныть. А когда сердце ноет, когда совесть начинает включаться со всей силы, то в этот момент у человека два пути. Первый путь — подчиниться совести, начать менять и рас... меняться и раскаиваться. Второй путь — это озвереть еще больше. Они выбрали второй путь. Они видят, что ей стало хорошо, и они начали еще больше над ней издеваться. Знаете, что дальше произошло? Не прошло и нескольких дней, они погибли в автокатастрофе. Оба. И она осталась одна. Это то, что, о чем мечтали большевики, свершилось. Что большинство людей ведь не хотят жить с близким человеком. Они говорят, Олег Геннадьевич, когда, где, как вообще расходятся люди? Как вот сделать так, чтобы мы разошлись вообще? Ну, я понимаю, надо работать над собой, но бывает, что, раз, вот, что судьба садма разводит, чтобы не, не надо было разводиться. Я уже поняла, что если я брошу, я буду за это отвечать. Ну как сделать так, чтобы он бросил? Но я даже одна знакомая помогла бросить. Он так себя начала вести, что он сам бросил. Он такая довольная, говорит, что он сам бросил. Есть такая буддийская притча. В буддизме считается, что очень большой грех есть мясо. Но иногда буддийские монахи, они кушают мясо и считают, что это не грех, потому что барашек ну, сам разбился. И ситуация происходит следующим образом. Под обрывом уже готовят, там плита такая разделочная стоит, большая плита разделочная. Там уже ножики точат, все. Спасибо большое. Уже ножечки там оттачивают вот, под этой плитой. А сверху пасут барашков. На лужку. На брыве на лужку пасут барашков. Там гористая местность. Не пугисты живут. И посту. Ну как-то вот неосознанно прижимает барашка в скале. Так как барашков много, тот, кто ближе всего к столе, его же прижимают, и он не удержался и упал. Ну, неосознанно. И прямо на доску, на эту, на скалу разделочную. Раз прилетел, Бог послал барашка. Но если Бог послал барашка, что делать? Надо его разделывать. Так женщина тоже, на раз, муж сам ушел. Понимаете? Но Бог не Микишка, Он все знает в сердце. Мы можем хоть как выкручиваться и выдумывать, но если экзамен не сдал, будешь сдавать снова. Здесь шпардалка не поможет, потому что Бог в сердце сидит и прямо оттуда смотрит за нашей жизнью. Он самый близкий, понимаете? Говорят, сейчас подделывают такие вещи, вытворяют, что можно через даже выключенный телефон спецслужбы могут меня находить, где я нахожусь, и даже подслушивать мой разговор с, вы, с выключенным телефоном. Это мои хорошие спецслужбы, нас такими родили уже. Бог подслушивает все, сидя прямо в сердце. Даже спецслужбы не нужны, понимаете? Прямо в сердце все подслушивает, вот здесь вот находится. И он же является голосом совести. Поэтому спецслужбы, то, что управляет, нас не должно интересовать. Вот здесь вот спецслужба сидит самое главное, она же все видит. Но мы не хотим это в этом знать. в этом проблеме. Так, смотрите, есть три способа жить. Первый способ жить. Я скользкий, вонючий и не по барабану. Какой хочу, какой живу. все равно я буду счастлив. Это неверующий способ. Страстный способ. Я скользкий, вонючий, но я об этом не знаю. Я мягкий, пушистый на самом деле. Я беру и делаю себя мягким, пушистым, внешне, как бы, и показываю себя. Мягким, пушистым. Это страстная жизнь, благостная жизнь. Я, скользкий, вонючий и пытаюсь это понять. И как только я это понимаю, становлюсь постепенно мягким пушистым. Потому что по природе я мягкий и пушистый. Я душа по природе, Понимаете? Душа по природе очень чистая и радостная и хорошая. Поэтому надо сначала понять свои недостатки, а потом ты уже станешь хорошим. Некоторые говорят, надо просто внушать себе. Если ты хочешь быть достойным человеком, просто внушай Я самая обаятельная и привлекательная. Я самая обаятельная и привлекательная. Когда женщина так говорит себе, что происходит? Что происходит А? нет внешне что происходит она становится хорошо ей, хорошо не сама по и она такая опа и почувствовала что она победила она внешне да она внешне стала такая А внушает, внушает себе это и так, опа, пошла сила. Видите, и она раньше времени, ей надо поработать над собой, чтобы сила эта вышла сама изнутри. Это означает экзамен сдан. Есть второй вариант, это жизнь и благость. Есть второй вариант, насильно вытащить из себя эту силу раньше времени. И получишь такого же с данными экзаменами. Себе. Это называется «Накакали в штанишки», понимаете? Раньше времени. Опоздание мы наказаны, Что слова любви прежде сказаны, Что совсем другим доверяли мы За полчаса до весны. Понимаете, идея, в чем заключается? Люди в страсти раньше времени женятся. Они созревают для того, чтобы действительно... Почему женщине не дается муж? Потому что не готова. Надо работать над собой. Она чем занимается? Рисуется. Это называется жизнь страсти. Люди в страсти не понимают, что экзамен сдал, будешь счастливым. Не сдал, будешь страдать. Зачем рисоваться? Не надо, если ничего порчишь. Не можешь зайти замуж, выйти, значит, ты не готова. Вот и все. Готова будешь, сразу же выйдешь. Такого не бывает, что женщина готова замуж не вышла. Такого не бывает. Я привожу пример, что когда у женщины, когда у женщины, а, когда роза растет посреди дороги, красивая, благоухает, неужели ее никто не сорвет? А если вонючая колючка растет посреди дороги? Неужели Неужели будут все как бы принюхиваться? Понимаете, о чем я говорю или нет? Что природа сама уже все сделала, не надо беспокоиться ни о чем. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а все, что создано трудом, то мне дороже. Да? Понимаете, о чем я говорю? Возраст не имеет значения. Имеет значение, что человек начинает трудиться над собой. Итак, особенности отношений в наше время какие? Женщина грубовато себя ведет. Она жесткий характер имеет, непреклонный. Мужчина податливый, он очень мягкий. То есть мужчина склонен наслаждаться жизнью, женщина склонна жить в напряжении. Она думает, я хорошая, потому что я дружусь постоянно, а он плохой, потому что он расслаблен. Это отношение в наше время. Признак деградации личности. Почему же мужчинам такое преимущество? Они должны быть расслаблены, а мы должны работать с женщиной А потому что 70% счастья у женщины в личной жизни, а у мужчины в труде. Мужчина своими победами 70% счастья в жизни получает, а женщина получает 70% счастья победами в личной жизни. Когда женщина уходит в работу, она лишается своего счастья. Мужчина, когда уходит в личную жизнь, он также лишает своего счастья. все просто. Вот и все. Разницы никакой нет. Все одно и то же. Не надо никого обвинять. Все одно и то же. Почему у меня такая жизнь? Потому что я такой жизни достойна. Больше ни почему. Только в этой Потребности мужчины и женщины. А, нет. Как влиять на семью Карна и Евшина? Некоторые думают, что... Вот Олег Геннадьевич меня вопрос задает. Вот смотрите, Олег Геннадьевич, у нас проклятие какое-то в роду. У меня мать развелась, бабушка развелась, тетя развелась, все развелись. И значит, я разведусь, Олег Геннадьевич. Такое есть. Человек попадает в ту семью, в которой ему придется сдавать те же экзамены, что и родственники. Поэтому он получает похожее воспитание. Зачем это все нужно, чтобы такие же экзамены сдавать? Это не значит, что я или иначе разведусь точно. Это значит, что экзамен надо сдать. Что надо вот, преодолеть эту тяжелую карму, в которой есть склонность разводиться. Понимаете или нет? Это просто объем работы. Это не означает, что ты обязательно разведешься. Может быть и разведешься, но потом не разведешься уже. Некоторые говорят, а я раз... Вон, у меня все разводились и одиночками оставались. Это опять объем работы. Это означает столько, сколько надо работать. Что такое семейная карма? Родились, допустим, дети недоразвитые. Ничего страшного, это хорошо. Это означает, что душа какая-то попала в вашу семью. Зачем? Чтобы просто перекантоваться в этом мире и отправиться на высшие планеты. Я вам сейчас объясню, зачем рождаются недоразвитые дети. Некоторые живые существа уже почти отработали свою карму. Им не надо жить на земле. Жить означает сдавать экзамены. Они рождаются на земле для того, чтобы просто кто-то о них позаботился какое-то время, и потом они уходят опять на высшие планеты, вверх уходят, там, где нет страдания. Они сдали свои экзамены. А тот человек, который жил рядом с таким ребенком, он заметил, что это чистый человек, необычный. Хоть он внешне ведется, непонятно как, но в сердце он очень чистый. И он благословляет на самом деле своих родителей. У меня был разговор в Новосибирске с родителями, у которых ребенок болеет аутизмом. И они видят, ребенок немножко так интеллектуальнее стал. И они меня спрашивают, вообще, почему у нас такой ребенок? Это наказание или награда? Я говорю, смотрите, из-за того, что у вас такой ребенок, вы как стали себя вести? Они говорят, да, у нас сердца стали мягче, мы как бы лучше друг к другу относимся. Мы чувствуем чужую боль, помогаем людям в результате. Я говорю, но ну это еще не все. Вы не понимаете, что этот ребенок, когда он уйдет на высшие планеты, он станет ангелом-хранителем для вас, потому что вы ему помогли вот этот период судьбы прожить, который он не должен ничего делать сам. Вы за него все делаете. Вы за это получаете свою награду. Не бывает такого, чтобы человеку было трудно просто так. Понимаете, всегда это дает большие плоды. Если человек без ног остался, это значит, что Бог его наградил. Он дал ему возможность не бегать, работу искать, а сидеть и молиться. У меня есть один знакомый, он интересно, как понял свою бездвиженность. Ну, представьте, человек как он живет в сельской местности с мамой вдвоем. Никаких перспектив личной жизни вообще жизни. Просто он лежит на кровати. Это то, что было. Дальше человек начал слушать лекции, начал работать над собой, начал молитву. Что дальше произошло? Соседи заметили, что необычный человек, начали приходить советоваться. А потом дальше к нему уже просто в очередь стоял. То есть люди постоянно приходили, чтобы спросить совет, потому что он им говорил правду, потому что молился. А дальше что произошло? Одна девушка как бы решила заботиться, помогать маме ее. Он ей помог, она, вот у нее сердце, решила помогать этому человеку. И потом она сказала маме, что я хочу замуж за этого человека. Вот. Мама, когда ему сказала, он сразу натрез отказался, говорит, я инвалид, я, я не, ну, не буду ни на, кого, ни на ком жениться, потому что я не хочу быть униженным в отношениях. Когда мать передала ей эти слова, она на коленях ползала перед ним. Говорит, я давно мечтала о таком человеке или рядом с таким человеком жить. Мне все равно там, ходишь ты или не ходишь. Мне нужен чистый человек, светлую жизнь. жизни. Я не хочу плотских отношений. Я хочу духовного в жизни. Видите, возвышенная девушка какая попалась. Сразу же возвышенная какая. Что этот человек получил в результате того, что он бездвижен стал? Он получил то, что к нему не зарастет народная тропа, первое. Второе, он получил очень хорошую жену. И он получил счастливую жизнь. Почему он все это получил? Как вы думаете? А? Как? Потому что сердце у него не скупое. Мы же все скупцы, мои хорошие. Мы не хотим ничего на делать. Мы хотим просто счастья и все. Тупо хотим счастья и все. Вот в этом была его разница, понимаете? Он думал просто убить себя. Он вот так и думал сначала, Потом он решил попробовать просто. Может быть, есть смысл в этом вот такой жизни? Может, Бог не зря не дал вот такое тело обездвиженное? Может быть, в моей судьбе есть какой-то смысл? Человек должен себе задать такой вопрос. Почему я так страдаю? Может быть, я просто скупец? Я хочу счастья? Может, я не хочу работать над собой совсем? Вот в этом вопрос, который каждый из нас должен себе задать. Потому что проблема именно в этом. И первый шаг работы над собой это общение.